Здравствуйте, меня зовут Василь Газизулин, я занимаюсь франчайзингом более 10 лет. Мы основали компанию ТОП Franchise в 2013 году после того, как получили грандиозный опыт управления розничной франчайзинговой сетью «Экспедиция». Мы создавали ее с 2004 года, открыли более 350 магазинов и, соответственно, знаем теперь, как управлять франчайзинговой сетью. Портал ТОП Франчайз ну, – один из лидирующих порталов в России, да, каталогов франшиз. Ежедневно на наш портал заходит порядка 5000 человек. Кроме того, что мы даем порядка 200 заявок в день, мы еще на сегодняшний день занимаемся разработкой франшизы. То есть, у нас есть мы выводим компании на федеральный уровень. Мы занимаемся этим более трех лет. Наш развиваем наш маркетплейс и за это время мы стали лидирующим порталом в стране по запросу купить франшизы. Мы находимся в топах поисковиков купить франшизы и, раз, и разработать франшизу, соответственно. К нам могут обращаться не только крупные федеральные бренды, мы работаем абсолютно для всей предпринимательской аудитории. В нашей стране по нашему субъективному мнению сейчас около 4 миллионов предпринимателей. Из них наш портал мы показываем, так скажем, да, аудитории почти в 2 миллиона человек. Мы знаем, что создать свою франшизу по силу любому предпринимателю, который справился со своей деятельностью в своем родном городе. Сегодня у нас есть два пакета разработки. Первый – это «Быстрый старт», и второй – это «Юридический пакет». Фактически это две базовые услуги, которые мы предоставляем. «Быстрый старт» состоит из нескольких этапов и представляет собой, в общем-то, тестирование франшизы э, на выживаемость. И в этом смысле у нас есть радар. Радар это как бы, ну, даже не радар, а лакомцевая бумажка, это наш э, портал. Мы э, фактически показываем предложение франчайзинга в этой компании миру, и мир говорит нравится или не нравится. То есть тем самым человек потратит 150 тысяч рублей, сэкономит там порядка миллиона. Вот, наверное, в чем рублей, да, вот в чем, наверное, основная ценность разработки франшизы вместе с нашим порталом, вместе с нами. Другое направление работы по разработке и созданию франшизы – это юридический пакет. Это пакет документов, который необходим для передачи партнеру, когда он заплатил за франшизу. И... Пакет документов, которые регулируют его работу, инструкция по ведению бизнеса. Работа по нему как раз занимает много времени это порядка 2-3 месяцев. Быстрый старт мы делаем за. Менее чем за месяц и сразу же приносим результат. Наши кредо, что заявки будут. Благодаря быстрому старту мы сразу же помещаем на третий день после стратегической сессии с собственниками, мы на третий день помещаем предложение о их франшизе к нам на Marketplace. И люди сразу же начинают это просматривать, поисковики начинают индексировать и приходят первые заявки. Так, коллеги, мы в эфире, сейчас мы подсоединяем а, Василия Газизулина. Наверное, можно его представить пока. А, так, коллеги, если какие-то вопросы у вас есть, то вы пишите пока в чате их. Пока у нас присоединяется наш следующий спикер. Сейчас у нас, как вы поняли из ролика, будет о том, выступление о том, как создать свою франшизу. Будет выступать основатель, управляющий партнер проекта topfranchise.ru. Владелец проекта TravelSecrets.ru, основатель бренда и франшизы Джек Хикер. с 2008 по 2014 год руководитель всей розничной франчайзинговой сети «Экспедиция», в 2010 году один из первых в России начал франчайзинговую экспансию бренда «Экспедиция за убежь». Открыл магазины в Гонконге, Белграде и Сан-Франциско. А Василь Газизулин сейчас будет выступать, как только мы ему дозвонимся, буквально через минуту. Пока вы можете написать свои вопросы в чат, может быть, какие-то вопросы предварительные. Ну, с Еще интересно, хотите. из каких городов у нас участники сегодня в эфире. В вот да. на самом начале, я помню, была Казань, но вот дальше Мы уже никто не придет. Не спрашивали сразу этот вопрос. Так. Так, так, так, так. подключаем sínico Василь, добрый день. Да. да, видно, все видно. Василь, слышно. приветствуем, да, тебя видно и слышно. В эфире уже, да, все видно, отлично. слышно. И мы тебя представили, отлично. поэтому все в порядке. Да, ну отлично, да. Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Василь Газизулин. Я руководитель компании Top Franchise. И я хотел попросить участников сегодняшнего мероприятия... Соответственно, поставите плюсики, если меня хорошо э, слышно и видно. И после этого мы начнем нашу беседу. Спасибо большое, друзья, организаторы. Сергей и Неля, пришлите мне, пожалуйста, тоже э, ссылку там, где видны комментарии. Да, то есть сейчас отдельно в, в чате, чтобы я мог сразу тогда на них отвечать. Да, э, я представлюсь... Э, э, Несколько слов о себе. Меня зовут Василь Газизулин, я руководитель компании ТОП Franchise и большую часть времени сейчас мы посвящаем развитию рынка франчайзинга в России. У нас самый крупный каталог в стране, соответственно, у нас официально размещено более 800 компаний сейчас на нашем портале и мы существуем с 2013 года. Я лично родом из города Магнитогорск в Челябинской области. И, соответственно, весь свой бизнес-опыт практически, начиная с 2004 года, был связан с этим словом – франшиза. Мы долгое время развивали сеть магазинов «Экспедиция». В моем родном городе, Магнитогорске, есть магазины «Экспедиция», работающие под этим брендом, соответственно, которыми управляет и владеет моя семья. И мне известны две правды, которые есть на рынке. Первое, соответственно, это… История, которая касается э, со стороны франчизера и со стороны франчизи. Та информация, которая, соответственно, есть всегда у партнеров, которым э, необходимо взаимодействовать с головными компаниями. Сегодняшнее мое выступление, оно будет э, о том, как создать свою франшизу для тех предпринимателей, которые хотят разработать свою франшизу и зарабатывать э, деньги на рынке России. Я попрошу еще раз уважаемых организаторов сейчас мне прислать ссылку в скайп на а, то место, где у нас, соответственно, будут а, идти а, комментарии, а, и своих коллег, соответственно, тоже отреагировать на а, то, чтобы мы а, всех видели и всех слышали. Спасибо. А, итак, соответственно, я разделю а, информацию о том, что а, мы сегодня будем говорить на три основных этапа. Благодарю. А, соответственно, первый этап а, – это история, которая касается… А, Осознание того, чем вы, какой компании сейчас обладаете, да, и, э, ну, определить франшизоспособность вашего бизнеса. И, соответственно, второй этап, тот, который мы видим, это то, что э, нам необходимо будет понять, э, э, на самом деле, то, как э, э, развиваться в России и в мире, да, то есть это два понимания, то есть что нужно делать предпринимателю. И по итогу моего выступления, соответственно, я надеюсь, что у нас появится вместе с вами... Такой общий таймлайн на момент сегодняшнего дня, июня, 28 июня 2018 года, на год, что нужно сделать, чтобы, соответственно, вы могли в этом году продать свою франшизу и начать ее продавать. Вот, совершенно простой кейс. Соответственно, я уже неоднократно выступал и рассказывал о том, как это сделать на битве франшиз. Есть соответствующие записи, соответственно, в интернете. И чтобы не повторяться, сегодня э, я расскажу о том, как, соответственно, нам нужно делать все для того, чтобы это произошло в ближайшее время. То есть эта информация, она наиболее сейчас актуальна, да, э, наиболее э, захватывающая по тому, что мы планируем делать. Вот, соответственно, э, что я хотел сказать э, на данный момент, да, сейчас, э, то, что... Соответственно, мне будет очень важно, если вы сейчас напишите в комментариях, да, соответственно, то, у кого какой бизнес, да, чтобы мы понимали, соответственно, на какие ориентиры мы могли сейчас выходить, чтобы мы понимали максимальную эффективность. Да. Поэтому я прошу слушателей написать сейчас о том, откуда они и какой у них бизнес. Благодарю тех, кто отвечает, и, соответственно, давайте сейчас будем говорить о такой универсальной модели да, для того, чтобы начать создание своей франшизы, соответственно, что мы должны понимать, да, в первую очередь, конечно же, это такие общие вещи, это регистрация своей торговой марки, да, то есть нам необходимо зарегистрировать торговую марку свою, и, соответственно, мы должны понимать то, что в нашей стране нет закона о франшизе. Да, давайте говорить прямо сейчас, да, то есть на данный момент в нашей стране не существует законодательных актов о создании своей франшизы, соответственно, поэтому мы должны действовать в реалиях российских законов и должны понимать то, что на данный момент у нас есть только существующие нормативы, это договор коммерческой концессии, да, то есть, соответственно, это история, которая касается легального гражданского кодекса, да, соответственно, чтобы мы могли развивать свою франшизу, нам в первую очередь, конечно же, нужно зарегистрировать свою торговую марку, да, поэтому первое, что... Я хочу сказать, то, что на момент уже этого месяца, да, если мы говорим про этот месяц, соответственно, мы должны для себя определить, что уже в июне, сегодня 28 число, осталось всего два дня, соответственно, нужно обратиться к патентным поверенным для регистрации своей торговой марки. Вот. Чтобы это произошло, нужно, соответственно, определить таких игроков в нашей стране, кто это делает есть такие специальные компании патентные поверенные и свой логотип соответственно свое название свою торговую марку необходимо вывести на суд соответственно да, на, на то чтобы вы могли быть уверены то что этот актив теперь с вами вот соответственно я хотел бы сейчас получить обратную связь от организаторов нормально для меня слышно и видно и соответственно от наших слушателей информацию да, о том, у кого эта торговая марка на данный момент зарегистрирована, да, то есть чтобы э, я понимал о том, что э, говорить дальше. Вот, спасибо большое. Соответственно, э, мы говорим о том, что э, в нашей стране а сейчас, да, э, действует гражданский кодекс и законодательство, которое защищает э, ваши э, все ноу-хау, да, которые есть, то есть, по лицензии, которые вы людям передавать. Вот это первое в, в таймлайне, которое можно для себя определить на этот год которое нужно совершить в любом случае здесь есть один нюанс, да, нюанс то что э, необходимо э, определить то что те логотипы те визуальные образы которые у нас есть необходимо э, сделать таким образом чтобы все дизайнеры кто вам это рисовал они вам передали отчуждение соответственно на то что теперь это принадлежит вам если вы это делали руками дизайнеров, которые получали у вас зарплату, это автоматически уже является вашей собственностью. Если это делали какие-то фрилансеры, какие-то друзья, знакомые, то логотип нужно отчуждение сделать для... Нужно сделать отчуждение логотипа от этих людей в вашу пользу. Соответственно, после этого вы можете начинать уже распоряжаться вашей торговой маркой. Это важный момент, который наверняка будет полезен любому человеку, кто хочет создать свою франшизу, а также, например, для тех, кто хочет ее продать. Вот. Я говорю сейчас основные вещи, самые простые и понятные, но без которых двигаться вперед нереально. Да? Вот. Соответственно, далее. Что необходимо сделать будет уже в этом месяце, в июле, да, чтобы вы начали продавать свою франшизу? Я говорю сейчас очень субъективные, простые вещи, которые, соответственно, можно сделать в любой момент любому предпринимателю. Да? Необходимо написать бизнес-план про ваш бизнес, который есть сейчас, соответственно, представляя, что это будет тот самый бизнес-план для вашего потенциального партнера. Вот, эта история, она требует максимальной честности перед собой, чтобы вы понимали, что в вашем собственном бизнесе есть твердый плюс. Если это так, тогда вы можете транслировать ваш опыт на любой другой город нашей страны. Вот, соответственно... Эта история, которую мы сейчас видим, да, она определяется следующим образом, да, соответственно, э, в нашей стране, так как нет закона о франшизе, люди очень много совершают сделок на доверии, поэтому я призываю всех, кто меня слушает сейчас, соответственно, принять тот факт, что вы должны быть абсолютно честны перед вашими будущими партнерами, вот, это история номер два, помимо торговой марки. Создание бизнес-плана подразумевает также ваше бюджетирование, вашей компании, которая у вас есть сейчас, так как франчайзинговая деятельность, она не имеет ничего общего с существующим бизнесом, который у вас. А именно, если у вас свой детский центр, салон красоты, если у вас свой, соответственно, магазин, если у вас э, какие-то свои бизнесы, которые вы хотите транслировать по франшизе, э, вам придется отвлечься как владельцу этого бизнеса на другое направление. И поэтому лучше всего заранее это забюджетировать. И здесь я скажу, наверное, такой важный момент, который касается э, деятельности. Да, то, что э, представим, что э, ну, общая норма, то, что вам за франшизу что-то заплатят. Да, соответственно, какие-то деньги за ваши знания вам люди со всей страны будут платить. Это так. Это действительно произойдет да, тем, кто вознамерится создавать свою франшизу. Вот когда это произойдет, вы должны осознавать то, что если... В сумме того самого паушального взноса, условные, там, на, допустим, 200 тысяч рублей, это типовой паушальный взнос в очень многих индустриях, в детском образовании, индустрии красоты, соответственно, магазинах. вот в этих 200 тысячах рублей сидит стоимость привлечения этого лида. Это уже затраты, которые необходимо понести для того, чтобы продать франшизу. Вот, соответственно, уже есть... Определенные сигналы к тому, что эта деятельность требует внимательного бюджетирования на целый год. Поэтому этот бюджет лучше всего сесть писать в июле, чтобы вы знали, какой месяц, сколько денег вы готовы потратить на рекламу, на продвижение, на создание базы документации и, соответственно, какие приходы ежемесячно вы планируете для себя от продажи вашей франшизы. Вот. Соответственно, если есть какие-то по ходу вопросы, задавайте в комментариях. Да? Я буду рад, соответственно, ответить на эти вопросы после формального там, окончания моего выступления. Вот. Соответственно, далее, что мы говорим важного бюджетирования, бюджетировании. Да? То есть франчайзинговая деятельность – это деятельность, которая подразумевает вашу чистую прибыль. Вот здесь есть один нюанс. В любом случае, очень много франшиз в России, которые развиваются сейчас, они живут на непрекращающееся поступление пушальных взносов в свою организацию. Соответственно, они живут на этапе роста, когда есть общее благоденствие у всех, соответственно. И рано или поздно это достигает своего плато, насыщения в нашей стране. Как правило, компании, которые переваливают за количество точек больше 300, это вот представьте себя в роли предпринимателя, который продал... 300 франшиз по стране, от Петропавловска, Камчатского до Калининграда. Это абсолютно реально. Вот в этот момент, по моему субъективному опыту там из компании «Экспедиция», да, соответственно, наступает определенное насыщение, плато, во время которого бюджетирование совершенно другое. Уже первых отгрузок товара, уже паушальных взносов как таковых нет, и вам приходится соответственно, жить только на текущее взаимоотношение, с вашими партнерами, которые уже открылись. И вот здесь вот очень важный момент – осознание того, сколько денег вы будете с этого получать. Соответственно, если мы представим себе самые главные цифры, да, которые нужно знать при создании своей франшизы, они заключаются в следующем. То, что каждая точка будет вам платить какие-то роялти да, то есть отчисления за использование вашей торговой марки. Соответственно, эти роялти, они… Небольшие, давайте сразу скажем, соответственно, в среднем по миру во франчайзинговой индустрии Royalty составляет от 3,5% до 5% для начинающих компаний, как вы, которые создадите свою франшизу. Соответственно, 5% с любого оборота условного, там, в 500 тысяч даже, да, в каком-то либо городе, который может сделать какой-то небольшой салон красоты, там, бьюти, маникюр или что-то еще, или детский центр образовательный, там, ментальная арифметика, да, соответственно, вот эти 5% это всего лишь 25 тысяч рублей от 500 тысяч. Соответственно, если мы возьмем 100 партнеров, которые купили у вас франшизу и целый год с вами проработали, ежемесячный приход от них в идеале будет составлять в среднем, представим себе цифру, 25 тысяч рублей с каждого, это 2,5 миллиона рублей. Соответственно, когда эти два с половиной миллиона рублей попадают в кассу организации, соответственно, здесь мы понимаем то, чтобы, чтобы эти 100 предприятий необходимо было содержать, соответственно, да, необходимо было собирать с них роялти, соответственно, сделать им методические программы, обучающие программы для их персонала, поддерживать общий федеральный сайт. Эти деньги, по моему субъективному опыту, списываются под ноль. Потому что 2,5 миллиона рублей от роялти, поступающих в организацию, полностью съедает расходная часть. Вы можете задать вопрос, нафига такая франшиза нужна, простите за мое выражение, да? Зачем тогда вообще это делать? Соответственно, здесь есть обобщающая такая картина, да, соответственно. Представь себе, во-первых, что это произошло, что вы имеете 100 точек. Вот из них вы получаете в идеале 2,5 миллиона прихода в виде роялти. И затраты такие же, но если у вас внутри бизнеса есть, соответственно, поставки каких-либо расходных материалов, товаров, косметики под вашим брендом или методических детских программ образовательных, да, которые есть, это все источник вашего дополнительного дохода на сети. Более того, продав 100 франшиз, которые абсолютно реально продают в нашей стране от момента сейчас, вы получите маржинальный доход от продажи товара, если это товарная франшиза. Если это, например, распашонки из натурального хлопка, производимые на каком-то из российских предприятий, да? или это мороженое, которое вы сами производите, или это просто детские клубы, салоны красоты, какие-то кафе небольшие, да, кофе с собой. Вот продали 100 франшиз, из них паушальный взнос будет составлять в среднем, да, по стране, по нашему опыту нашего портала, порядка 200 тысяч рублей. Соответственно, общий приход денег, от продажи франшизы в вашем случае очевидно будет составлять порядка 20 миллионов рублей если мы опираемся на эти цифры вот эти 20 миллионов рублей они тоже имеют свою экономику это действительно тот куш тот доход который предприниматель в состоянии получить за ближайшие четыре года и мое сегодняшнее выступление так скажем имеет минимальную стоимость, да, то есть на которую можно опереться, это, соответственно, в виде денежного потока в ближайшие 3-4 года – это 20 миллионов рублей. Вот мое выступление сегодня, соответственно, на один час, оно именно столько и стоит. Именно для того человека, который, слушая меня, потом это все сделает, да, соответственно, вот, и убедившись собственными глазами да, на то, что это произошло. Эти 20 миллионов рублей имеют следующую экономику, да, для того, чтобы это произошло. Для того, чтобы эти деньги поступили к вам в кассу, вам необходимо сделать рекламу, вам необходимо нанять людей, вам необходимо сделать так, чтобы, соответственно, ну, люди стали э, обращать внимание на вас, ну, какой-то коллектив уже, да, должен быть. Соответственно, если мы возьмем очень грубо, если вы будете вести дела талантливо, то треть из этих денег в перспективе трех лет уйдет расходы, а две трети останутся у вас в виде тех денег, которые вы заработали, тем, что вы передаете непрерывно людям знания и учите как инструктора, предпринимателей в других городах. Это стоит денег. И действительно, такой доход вы в состоянии получить, отняв одну треть от 20 миллионов рублей. И, соответственно, порядка 13-12 миллионов рублей вы увидите маржинальным доходом от продажи франшизы. Вы можете сразу пойти в салон автомобильный, соответственно, купить себе Бентли. Вы можете, соответственно, пойти, уехать, купить дом в Таиланде и жить там всю оставшуюся жизнь. Но мое выступление сегодня, оно чуть-чуть не об этом, соответственно, да. Оно о том, что благодаря этой деятельности, продав 100 франшиз нашей стране за ближайшие три года, вы построите дом, который будет иметь твердое основание и стоимость, ликвидность этого дома будет вполне себе определенная. Соответственно, если мы понимаем то, что на этом этапе, продав 100 франшиз, вы столкнетесь с позитивными моментами, да, с людьми, которые вам принесут деньги, свою энергию предпринимательскую, они откроют ваши точки под вашим брендом по всей стране. Вот это будет как раз предмет для дальнейшего развития, когда вы сможете эти точки, например, выкупить в свою собственную сеть или создать партнерские компании, где доход принципиально будет другой на точке. Вот ради этого многие компании создают свои франшизы. Это получилось у нас в экспедиции, когда открыв 350 магазинов, из них 50 нам пришлось выкупить обратно по ряду разных причин, но это произошло. Это был твердый актив, наличие собственной сети из 50 магазинов. Так или иначе это произошло, поэтому даже если продав 100 франшиз, имея собственную одну точку, вы окажетесь во владении 10 собственных предприятий по итогу этих лет это будет уже твердый актив, который будет стоить денег, который будет, соответственно, иметь свою стоимость даже на уровне оборачиваемости, расходов и чистой прибыли. И какой-то мультипликатор, соответственно, умноженный на сколько-то иксов, там, да, может вам позволить иметь определенную оценку бизнеса. И в конечном итоге, если вы захотите его продать, вы его сможете продать. Потому что если у вас будет одна собственная точка и 100 франшиз, Продать это в нашей стране крайне сложно, и я хотел на этом сделать сегодня акцент, чтобы мы не питали никаких иллюзий о том, что когда-нибудь это будет стоить сколько-то там миллиардов долларов и выйдет на IPO. Скорее всего, этого не произойдет, но вы будете четко выигрыши, вы точно э, реализуете себя как предприниматель в этой бизнес-модели, когда у вас из 100 предприятий. 10 на этап на первом этапе 4 лет перетекут в собственную сеть. Это очень важный момент, который я хотел сегодня озвучить для тех предпринимателей, которые в состоянии представить себя через 3 года, что с ними будет конкретно в 2020 году, и каким активом они собираются обладать. Если уровень амбиции у вас высок, и вы думаете, что вы вашу бизнес-модель, например, какой-нибудь кафе, маленький, варек, с мороженым, сможете продать тысячу точек, как компания 33 пингвина, например, да, из города Томск у которой порядка 1700 точек, то э, вы можете простроить для себя э, десятилетний план, где количество точек будет кратно выше, но и затраты также будут выше. Очень важный момент, который я хотел сказать, чтобы тоже, может быть, развеять какие-то иллюзии. Продав каждые 100 франшиз, вам не удастся просто так уехать, в Таиланд лечь на гамаке и, соответственно, получать на iPhone роялти, которые в автоматическом режиме без акцептного списания с помощью банков будут вам поступать. Этого не будет. Собираемость роялти, как правило, начинается в худшем случае от 50 если у вас вообще нет никаких инструментов воздействия. В лучшем случае она не превышает 90 Поэтому заведомо 10 из 100 точек не будут вам платить. Это надо тоже знать. Вот, соответственно и гордиться тем, что у вас не закрылась ни одна франшиза, ни в коем случае нельзя, это мое субъективное мнение, нужно четко закрывать убыточную точку, да, и не обрекать людей на дальнейшие убытки, не обещая им светлого будущего, которого у них не будет, вот. я надеюсь, вся эта информация а, полезна, а, если она полезна, можете поставить плюсики, чтобы была какая-то обратная связь, и я перейду к конкретному плану, соответственно, что нужно сделать в этом году, чтобы ваша франшиза начала продаваться, да, соответственно, вот. Спасибо большое, я хочу поблагодарить еще раз организаторов за такую возможность выступить, и могу сказать то, что порядка еще получаса, да, насколько я понимаю, мы можем таким образом пообщаться сейчас. Соответственно, давайте сейчас перейдем к блоку, который касается конкретного плана на год, что нужно сделать. Мы рисуем несколько параллельных таймлайнов, которые на листочке прям можете у себя рисовать. Соответственно, первый за весь год. Это регистрация торговой марки. Начав э, регистрацию Василий, торговой марки сегодня, да. Я прошу прощения, я прошу если прошу можно, я не перебью нет. просто, интересовал вопрос, пока ты рассказывал. То есть правильно ли я понял, что ты не рекомендуешь э, делать франшизу в случае, если нету ну, какого-то там расходных материалов, товара и так далее, то есть, которую можно дальше на, на этом дополнительно монетизировать, когда у тебя выстроенная сеть? Или как быть в этом случае? Потому что таких франшиз, ну, в принципе, немало Да. Во-первых, действовать нужно в любом случае, да, скажем так. То есть, если вы вознамерились создать франшизу, и у вас нет расходных материалов, скорее всего, лучше ее создать, потому что если вы ее не сделаете... Пустите, очень много интересного, да, там, в рынке, что будет. Во-вторых, во конечно же, даже те франшизы, которые визуально пока так, видимо, не обладают товаром или расходными материалами, они их туда всячески впихивают. Если мы возьмем кофе-лайк компанию, да, там, соответственно, мы поймем то, что все стаканы и все, э, там, кофе и все, что там есть, оно, конечно же, имеет своих поставщиков и свою экономику, да, поставки во всей все сети. Если мы возьмем франшизу номер один – в детском образовании франшиза кумон мы поймем то что там всегда есть методические материалы которые обновляются которые люди детки исписывают и соответственно компания вынуждена их закупать заново франшизии родители поэтому обязательно в любую франшизу можно это встроить Исключение может являться франшиза IT, да если мы понимаем да то есть это франшиза которая распро... предлагает соответственно подключиться к их it платформе это или сайты маркетплейсы или соответственно приложения которые сейчас есть там приложение записи на автомойку приложение рекламное там объявление мой город например да который у нас есть на портале ну или возможны другие it платформы типа 1 с или 2 у которых тоже есть франшиза да у double и у 1 с они есть надеюсь сергей на вопрос ответил да можем идти дальше соответственно Давайте тогда конкретные вещи, вот э, за оставшиеся полчаса я расскажу про таймлайн того, что э, надо делать, да, соответственно, в этом году, чтобы достичь определенных результатов. Смотрите, мы рисуем линию, которая будет характеризоваться э, созданием своей торговой марки. Наше государство регистрирует торговую марку за один год, поэтому, начав сегодня, в следующем июне, соответственно, 2018 года, вы увидите то, что... Такая история произошла, и у вас э, запустилась своя торговая марка. Год очень быстро пролетит. Второй момент, который мы говорим, который нужно сделать, соответственно, составить бизнес-план да, для себя, чтобы вы в любой момент могли подставить в нее данные ваших там, партнеров будущих да, и посчитать экономику для них. Вот этот шаблон бизнес-плана нужно сделать. Соответственно, далее. Простейший шаг даже на этапе подготовки и конкретных действий который нужно совершить, это анализ конкурентов. Если у вас в голове есть какая-либо идея о том, что вы хотите продавать франшизу, или ваши соседи стучатся вам и говорят, что хотят купить франшизу, соответственно, у вас, посмотрите конкурентов, которые сейчас есть, потому что в большинстве случаев все уже придумано до нас. В мире живет более 7 миллиардов человек и много очень талантливых предпринимателей, которые подобную бизнес-модель уже создали и продают в мире. Поэтому смело смотрите англоязычные порталы entrepreneur.com, наш сайт topfranchise.ru на русском языке, и ищите там примеры э, компаний, которые похожи на вас, потому что изначально нужно определять свое конкурентное поле, да, и практически во всех отраслях уже есть какие-то игроки. Далее, когда вы поняли свою нишу и свой уровень запросов относительно конкурентов, Соответственно, надо приходить к конкретным действиям, давайте говорить прямо, да, соответственно, нужно создать коммерческое предложение, да, соответственно, которое вы будете транслировать любому человеку, который будет оставлять к вам заявку. Это нужно сделать еще до этапа создания воронки продаж вашей франшизы. Соответственно, это КП лучше всего, да, оно должно состоять из, соответственно, помимо всего маркетингового, бла-бла-бла, которые есть сейчас да, у каждой компании, которая говорит о себе, там, миссия, там стратегия и так далее, вам нужно сфокусировать свое внимание на трех основных преимуществах, которые есть. Первое преимущество – это преимущество вашего продукта, почему ваш хлеб, который вы печете у себя в пекарне, вкуснее всех, натуральный всех, почему ваша методика изучения английского языка, например, или математики лучше, почему… Ваша э, концепция на маникюра или макияжа или там наращивания ресниц тоже лучшая, да? Вот это надо определиться, почему клиенты возвращаются за вашей услугой. Это преимущество продукта. Второе преимущество – это преимущество маркетинга, которое нужно донести до потенциального партнера. Ну, необходимо э, донести до человека, откуда у него в его родном городе, где он живет, будут клиенты, соответственно, это трансляция ваших навыков онлайн и офлайн маркетинга привлечение клиентов с улицы, с города, с каких-то сообществ. Да? Соответственно, если ваш партнер откроет салон красоты или детский центр в своем городе, вы должны ему донести еще на этапе коммерческого предложения, откуда у него будут клиенты. Вот этот маркетинг, преимущество маркетинга – это очень важный пункт. Соответственно, и кидайте сюда все. Если про вас когда-либо снимали ролики, ваше телевидение региональное или федеральное, если у вас полтора миллиона подписчиков, как у Айзи Далматовой, да, человека, который, которому мы создали франшизу, ее э, франшиза Айла, соответственно, или у вас э, есть свой гигантский канал там в Телеграме или сайт с посещаемостью миллион человек в месяц, любые преимущества, которые у вас есть по лидогенерации, необходимо, соответственно, доносить до ваших партнеров. Вот это преимущество маркетинга, да, и здесь... Медийные лица абсолютно точно годятся, если вашими услугами пользуются какие-то медийные, региональные или федеральные лица, это тоже надо использовать. Вот. Людям это нравится. Третий момент, который нужно донести в коммерческом предложении – это преимущество вашей франшизы, почему именно этим видом бизнеса нужно заняться, почему пекарни сейчас являются горячими пирожками да, на рынке франчайзинге, вообще этот рынок, почему человек должен выбрать детское образование, а не сеть кальянных открыть, например, у себя в городе. Да? И, соответственно, преимущество вас как команды. Какой у вас опыт отразить в этом бизнесе, сколько у вас собственных заведений и, соответственно, какими вы готовы ресурсами снабдить человека, чтобы он выбрал уже среди ваших конкурентов именно вашу компанию. Этот момент – это третье преимущество, которое надо раскрыть. Вот, я не хочу усложнять э, свое выступление, соответственно, прошу просто сфокусироваться на этих трех основных мыслях, то, что когда вы будете формулировать ваше коммерческое предложение, оцените вот эти три параметра. Соответственно, я повторюсь, это первое преимущество вашего продукта, почему розничный клиент идет за этим продуктом. Второе преимущество маркетинга, какие у вас есть навыки в Инстаграме, конкретно говорите, да, людям. И, соответственно, третье – это преимущества вашей команды, вас лично и вашего бизнеса относительно других вариантов, да, которые человек может выбрать. Вот. Вот эти преимущества вы отражаете в КП. Для себя лично это пишете, соответственно. Далее. Перейдем к тому, что вы четко решили выйти со своей франшизы на рынок. Вам необходимо задуматься о создании онлайн и офлайн воронки продаж для вашей франшизы. Для этого необходимо для себя поставить конкретные цели, сколько франшиз в июле вы хотите продать, или в августе, или каждый месяц до конца этого года. Все очень просто, осталось 6 месяцев, соответственно, сколько времени вы себе отведете на подготовку, соответственно, осознание, и когда вы выходите в рынок. Выходить в рынок можно элементарными способами, соответственно. Самый действенный инструмент продажи франшизы – это, соответственно, ваш сайт. Это лендинг на вашем сайте, где прикручена информация о вашей франшизе. Вот. Почему я, забегаю вперед, не говорю о том, что надо создать какую-то юридическую базу, нужно создать какие-то талмуды, упаковаться? Я объясню. Мы отстаиваем интересы предпринимателей в России и понимаем то, что э, действия вот эти нужно совершать параллельно. Из-за сути бизнеса, когда ресурсы ограничены и некоторые бизнесы требуют быстрой реакции в сезон, например, продажа франшизы детских центров до 1 сентября, да, сейчас на дворе, конец июня. Вот, вам необходимо действовать быстро. Поэтому сегодняшнее выступление – это детальная инструкция о том, что нужно сделать, сфокусировавшись на самом главном, чтобы произошла продажа франшизы. Поэтому я здесь говорю очень субъективно, исходя из практики 100 франшиз, которых мы вывели на рынок франчайзинга а, за последние три года – да, и на своем личном опыте о том, как я это делал и делаю, продавая франшизу. Вот, соответственно, что мы здесь говорим? То, что вы сразу же делаете элементарные вещи, делаете лендинг о своей франшизе, соответственно, смотрите у конкурентов, как они выглядят, даете техническое задание тем людям, кто вам делал сайт, соответственно, о создании своей франшизы. Далее, вы можете разместить свою франшизу на нашем каталоге «Топ франчайз», который дает легитимность, вы стоите в один ряд с основными игроками, и, соответственно, который дает э, заявки, да, то есть на, особенно на франшизы стоимостью до миллиона рублей, да, соответственно, вы можете получать заявки оттуда. Вот, далее, что мы говорим еще, необходимо сделать для того, чтобы начать продавать свою франшизу. Смотрите, вы решили выйти в публичное поле, да, то есть вы разместились в каталогах франшиз, вы разместились в Яндекс Директе, соответственно, в социальных сетях с лендингом про вашу франшизу, очень важно написать и вообще сделать хороший пиар. Хороший пиар по-прежнему выглядит следующим образом. Вам необходимо сделать, соответственно, видеоролик о себе и написать о себе пресс-релиз. Пресс-релиз должен состоять из простейших элементарных вещей, опять же, не усложняя, он должен состоять из трех вещей. Первое Информация о себе лично, люди любят, соответственно, читать душесчипательные истории о том, как вы спали в коробке из-под холодильника под мостом, а потом стали миллионером, соответственно, или о том, как вы работали топ-менеджером в Газпроме и решили открыть свою шаурму, да, вот это люди очень любят читать, соответственно, когда они это увидят, они э, пронизнутся к вам доверием, да, это надо понимать. Далее вы рассказываете действительно о своей компании, о той миссии, которую вы несете, и о той пользе, которую вы сейчас приносите э, в мир, и о тех ноу-хау, которые у вас есть. И также говорите в третьем пункте вашего пресс-релиза о франшизе. Этот пресс-релиз имеет смысл разослать во все деловые здания страны, соответственно, федеральные и региональные, если вы находитесь в своей области или крае. Соответственно, не стесняясь рассказать о себе, снабдите это хорошими фотографиями, сделанными в студии, бизнес, соответственно, портфолио какое-то сделать, да, и, конечно же, видео, да, снабдить. Вот так или иначе, в этом году про вас напишут деловые СМИ. Если вы будете писать красиво и привлекать каких-то помощников, там, пиарщиков, про вас напишут Forbes, про вас напишут РПК, ведомости, коммерсанты с федеральных изданий, онлайн истории типа Village или какие-то рисиру или э, там РусБестру, .ru, те, кто пишет общая бизнес, да, там, секрет фирмы, им журнал, там везде вы должны появиться и дальше должны начаться ссылки на то, что вы делаете с этих деловых изданий. Вам нужна легитимность, даже если вы создаете свою франшизу и вы находитесь сейчас в городе Магнитогорск, например, в моем родном городе, да, и думаете о создании своей франшизы, вам нужна статья в деловой федеральной прессе. Деловая федеральная пресса которая пишет о бизнесе в нашей стране, она страдает от дефицита хорошего, здорового контента. Они вынуждены писать непрерывно о каких-то санкциях, тупых законах и каких-то еще других а, там, тупых, извините, законодательных инициативах. Да? А, законы у нас нормальные. Вот. И о каких-то других проблемных вещах. Но здравого контента о предпринимателях, у которых получается, очень мало в нашей стране. Поэтому про вас обязательно напишут. Как только это произойдет, вам необходимо появиться, соответственно, с этими материалами на вашем лендинге, снабдить скриншотами на нашем портале TopFranchise.ru и, соответственно, начать продвигать свою франшизу далее. Вот. Очень важный блок про продвижение своей франшизы. Мы исходим из того факта, то, что все франшизы уже открыты ваши, все ваши точки в мире, в стране, в России уже открыты. Необходимо разработать алгоритм для того, чтобы... Эти точки в вашем бизнесе захотели переименоваться, вынести весь свой хлам, который у них есть, старого оборудования на улицу, занести новое оборудование по вашим требованиям, которые там должны стать, убрать вывеску свою старую, которая у них была, и повесить вашу. Соответственно, этим методом пользуются все федеральные международные игроки в мире, продавая свою франшизу. Да, соответственно, они исходят из того, что... Франшиза, соответственно, может продаваться хорошо. Да, мне тут э, выдает информацию, что у нас сбои со связью. Если организаторы, вы меня слышите, дайте обратную связь, пожалуйста. Да, я попрошу также слушателей э, поставить плюсики, э, если меня нормально видно и слышно. Благодарю. Пойдемте дальше. Спасибо. Спасибо. Да. Соответственно, вот этот пункт очень важный да, момент, такой лайфхак. Да, то есть это очевидная вещь, то, что нужно обратиться ко всем компаниям, которые из вашей отрасли уже работают в этой индустрии. Если у вас есть своя пиццерия и у вас есть какой-то ноу-хау, который позволяет людям зарабатывать больше, соответственно, вы делаете простой ход. Записываете видеоролик о себе, о том, как увеличить прибыль пиццерии и делаете этот Предложение посмотреть вас, соответственно, всем владельцам существующих пиццерий, которые есть в стране. И если у вас есть такой ноу-хау, соответственно, найдутся те люди, которые захотят встать под ваш флаг, то, что называется, да, и сделать так, чтобы они начали развиваться а, под вашим брендом. Это происходит систематически по всему миру. Это правило, которое вам придется применять для того, чтобы достигать планов по продажи своей франшизы. Соответственно, пример приведу один единственный, очень такой знаковый. В прошлом, 2017 году в Таиланде открылась 10 -то, 10 тысячная точка 7-11, которая, соответственно, э, открылась по этому принципу. Торговый агент этой франшизы заходит на любой оживленный перекресток в городе. Это магазины шаговой доступности <coughs> всяких быстрых товаров, там, сникерсов, э, воды, там, сигарет и так далее. Вот, соответственно, Человек заходит в существующие магазины продуктов, показывает 3D-визуализацию, как будет выглядеть их новый магазин, и предлагает купить франшизу 7-11, и если этот человек отказывается, он показывает э, на соседние магазины на перекрестке и говорит, что, скорее всего, эти люди напротив откроются, если он будет долго думать, и смело, прям демонстративно идет в те двери. Вот такая история работает, если у вас есть четкая уверенность в себе, если у вас есть понятные ноу-хау вашего бизнеса, и вы знаете, как э, опередить конкурентов, так скажем, да, здесь, вот, поэтому э, смело применяйте эту историю. Перейдем к планам, да, соответственно, четкая история, вот создание онлайн и офлайн воронок продаж, э, эта история, она абсолютно понятная, это никакой космический корабль, при использовании принципа все уже есть, когда... Все ваши точки уже открыты, самый легкий путь – это зайти на Авито и посмотреть, если у вас есть франшиза ресторана, посмотреть, сколько ресторанов сейчас в Москве или в вашем городе выставлено на продажу. Обойти все ногами, те, которые вложатся под ваш профиль, и предложить им рестарт, редизайн, реновацию, соответственно, их концепта под вашим брендом. Многие рестораторы продают свои рестораны не из-за того, что они прогорели, да, а из-за того, что они хотят поменять концепцию или выйти из этого бизнеса. Но некоторые из них, некоторые из них готовы зайти на следующий круг. Да, и эти люди, те, у которых в итоге благодаря вам может получиться. Это касается любой индустрии. Это не только ресторанный бизнес, но и, соответственно, индустрия красоты, детский бизнес, ритейл. Вот. Вам главная привязка к к торговой площади, если это так. Далее. Конкретный план с июня по декабрь выглядит следующим образом. Чтобы продать одну франшизу, соответственно, у предприятия, у которой есть собственная точка, в каком бы городе она ни находилась. Я говорю сейчас очень грубо, субъективно, но на это точно можно положиться. Вам необходимо определить то, что у вас есть 30 заявок, которые вы должны получить в июле, в августе, в сентябре, каждый месяц по 30 заявок, соответственно, эти 30 заявок должны сконвертиться в одну продажу, соответственно, если у вас есть одна продажа из 30 заявок, это значит, что вы делаете правильный бизнес и правильно настроили рекламные кампании. и правильные люди у вас берут трубки и убеждают купить франшизу, и если вы делаете это сами, то тем более здесь все должно совпасть, поэтому конверсия 3%, да, соответственно, из 100 заявок 3 продажи – это Любое, любому предпринимателю Богом дано в нашей стране реализовать при определенных действиях, которые я уже ранее сегодня рассказывал. Вот. Мы понимаем то, что здесь есть история, что если человек это делает, то у него в любом случае это получается. И даже если он упал в конверсии, да, количество заявок на франшизу и сделок до 1%, это все равно результат. Поэтому паниковать нужно только, когда у вас больше 100 заявок и не одной франшизы. На первом этапе, когда вы только выходите на рынок франчайзинга, конверсия 1% – это то, с чего можно начинать. Поэтому пока у вас не будет 100 заявок, не будет одной продажи, здесь рано вообще о чем-то думать. Да? Но, как правило, как правило, да, мы видим такую закономерность, что если люди честно смогли даже на видео на YouTube или в инстаграме рассказать о своем бизнесе, сделать минимальные какие-то вещи, связанные с привлекательностью да, себя, они смогут добиться трех 3%. Поэтому 30 заявок на каждый месяц, начиная с июля месяца до декабря, это тот план, который вы у себя на листочке смело можете написать. Что значит 30 заявок? В деньгах, если говорить, о расходах. Да? 30 заявок, соответственно, это э, определенный рекламный бюджет. Если ваша франшиза в общем объеме инвестиций будет стоить, Условно 2 миллиона рублей, да, например, это пекарня какая-то, или какой-то детский салон небольшой, образовательный, или или самый такой простой салон красоты, самый такой простой барбершоп. Да. Вот, соответственно, из эти 2 миллиона рублей объем инвестиций. 30 заявок обойдутся вам по цене порядка 2000 рублей за одну заявку. Соответственно, это агрегированный опыт ребят, которые только начинают продавать свою франшизу. Кому-то удается сразу сделать какие-то такие хитрые настройки рекламных кампаний и обеспечить себя более дешевыми бедами. Но возьмите для себя планку в соотношении двух миллионов рублей – 2 тысячи рублей за заявку. Соответственно, общий объем денег, который вы потратите на Яндекс.Директ, на Google AdWords, на социальные сети будет составлять порядка 60 тысяч рублей. Вот этот план, который вы из существующего бизнеса эти деньги можете вкладывать, зная, что вы делаете дело, что Здесь будет 30 заявок и одна продажа. ушальный взнос, как я говорил, если мы даже возьмем 200 тысяч рублей, в любом случае, вы, отня, отняв оттуда стоимость, соответственно, затраты на рекламу, вы будете в плюсе. Помимо этого, вам необходимо обеспечить себя человеком, который будет прозванивать эти заявки. Человек, который будет постоянно сидеть на телефоне и, соответственно, продавать. Да? Ему нужно будет по итогу одного месяца, июля, например, сделать 30 звонков с целью продать хотя бы одну франшизу. Вот. Поэтому, если мы говорим о том, что такой план вы для себя примете, да, по 30 заявок со всех каналов вы получите в месяц, вы, соответственно, будете ориентироваться на продажу одной франшизы. И если те, кто меня слушает сегодня, начнут действовать по этому алгоритму, соответственно, я вам говорю, что абсолютно реально взять июль месяц на раскачку, на подготовку, а потом август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 5 месяцев продавать по одной франшизе. пять франшиз, проданных ну, бизнеса, который ранее еще не продавал франшизу, в этом году это абсолютно реально. Дальше ситуация будет развиваться по экспоненте. Представим еще годик. И еще полтора года вы будете органически расти и прирастать еще там максимум одной франшизы в месяц добавится за весь 2019 год еще 12 франшиз к этим 5 соответственно да всего будет 17 и тогда если у вас еще откроется собственное заведение в каких-либо городах или в одном же городе москве начнет действовать эффект кома снежного да который накручивает на себя других предпринимателей энергию и соответственно внимание привлекает больше вот с порога 20 франшиз смело можно ставить план на следующие 2,5 года 100 франшиз в вашем портфолио, проданных за 4 полных года. Вот, это экспоненциальный тренд с 1 до 100 за 4 года. Прошло порядка 10 команд, которые размещаются на нашем портале и которые самостоятельно продают свою франшизы. Более детально о них я могу рассказать в индивидуальной беседе. Вот, соответственно… А том объеме денег, о котором мы сегодня говорили о конкретных шагах, да, я хотел сделать на этом акцент сегодня, чтобы э, вы приступали к конкретным действиям. С завершающим этапом своего разговора я хотел э, сделать информацию о юридической базе, да, о том, что конкретно вы будете передавать партнеру, который вам принесет деньги. Представим себе, что это произошло. Заявки на вашу франшизу будут. Из онлайна, из офлайна, расскажите своим друзьям, соседям по личной площадке, детям, соответственно, или их друзьям ваших детей, кому угодно. Вот правило 3F работает. Friends, family and fools. Расскажите всем. Придет заявка, придут люди из интернета, от друзей с сайта, от клиентов, от ваших. Так или иначе. Представьте себе, что 30 заявок на вашу франшизу это реально. Далее будет одна продажа. Когда это произойдет, необходимо быть готовым, да, соответственно, от момента сейчас, за весь месяц июль, когда вы соберете первые заявки, за август, к сентябрю вам необходимо подготовить элементарный пакет документов, которые вы передадите для продажи вашей франшизы за деньги. Соответственно, вам принесут паушальный взнос, там, порядка 200 тысяч рублей, да, вам принесут, соответственно, там, в своем городе люди откроют под вашей маркой Магазины или какие-то точки да, по франшизе. А, далее, а, вот взамен того, что вам заплатят эти деньги, по ушальный взнос, вам необходимо передать две стопки документов. Да, сейчас очень важный момент, который я хотел рассказать, соответственно, те, которые вас будут, а, как сказать, страховать от спонтанных принятия решений любых ваших контрагентов и партнеров, да, соответственно, первая стопка – это детальная инструкция по ведению бизнеса, которую вы должны людям передать. Она состоит из абсолютно очевидных блоков, да, То есть, первый блок – это о том, как запустить этот бизнес в любом городе, какое ИП, ООО открыть, как искать место, как, соответственно, если это home office, какую инфраструктуру нужно создать, чтобы запустить бизнес. Второй блок – это… Ну, это детальная инструкция по открытию, да? Второй блок – это блок про маркетинг, о том, как рекламироваться, ваши требования, запрещающие и разрешающие факторы, что, например, вы там четко напишете, что ваш детский курс образовательный по мультальной арифметике нельзя рекламировать на радио «Шансон», например, это будет написать. Далее вы напишете о том, каких людей искать, как этих людей обучать, как их стажировать и как их увольнять. Да, соответственно, блок о персонале. Следующий блок ⁇ это ноу-хау, те, которые вы передаете. Если это ресторанный бизнес, то это технологические карты. Если это бизнес, связанный с детским образованием, это, соответственно, история, которая касается ну, детства. Да? Вот. Далее, соответственно, по итогу этой истории с детским образованием мы переходим, ну вот там, к примеру, да? то есть это детальные инструкции по тому, как нужно допродавать услугу, да, в любом случае. Это касается и индустрии красоты, вот, любого, любой франшизы в услугах, да, в сервисе. Мы говорим о том, что этот талмут весь, он должен быть в его основе правила ваших взаимоотношений с партнером. И здесь очень важно, я хотел сказать, то, что заранее в этот талму нужно записать правила расставания, да, как вы с партнером будете расставаться, потому что франшиза – это не на всю жизнь, это не, соответственно, обычные такие приемлемые во всем мире вещи семья или что еще это бизнес, поэтому здесь расставание закладывается обязательные правила, по которым оно происходит. Вы пишете в этом Талмуде. Вот этот Талмуд он по-английски называется Operation Manual, по-русски он называется Инструкция по ведению бизнеса. Кто-то его называет по неграмотности Франчбук, кто-то его называет пакет и так далее. Вот это нормальным русским языком это называется Инструкция по поведению бизнеса. Вот она же является приложением и приложениями к договору, который вы заключаете с партнером, по которому он вам на ваше юрлицо переводит деньги, соответственно. Те самые 200 тысяч рублей условно, поушального взноса под акты. Соответственно, когда он вам эти деньги заплатил, вы ему вот этот талмуд передали. И, соответственно, он в этом деле в актах расписался о том, что принял от вас интеллектуальную собственность и торговую марку на использование на ближайшие 3, 5 или 10 лет. Вот, Соответственно, почему я говорю, что это надо запускать параллельно? Не нужно ждать создания этих талмудов. У вас нет на них ресурсов и денег, как правило, у компании нет на это. Вам нужно продать первую франшизу, выложиться по полной для того, чтобы этот партнер, получив даже пока минимальный блок документов на основании вашего существующего бизнеса, открылся, запустился и вышел на выполнение планов и фактов, Которые вы с ним обсудили, и, соответственно, после этого вы поймете, какие изменения и какие еще нужно дописать сюда массивы данных в эту инструкцию. Вот, соответственно, это и есть юридический пакет, и он основан на реально действующих в России законах, мы работаем в легальном поле, да, которое необходимо соблюдать и выстраивать свою сеть на основании вот этих вот талмудов. Копия этого талмуда под конкретного партнера хранится у вас, как бухгалтерские прошитые документы с подписью, с печати оригиналы. Вторая копия хранится у партнера, да, соответственно. И он на любые спонтанные реакции, да, которые может сказать, а сегодня у меня вот настроение такое, я решил вывеску поменять, и теперь не буду называться под вашей вывеской, а назовусь сам. Он должен понимать, какую ответственность и издержки он понесет ввиду принятия таких решений. Вот. И вам необходимо четко отстаивать свои интересы, свои компании в этих э, актах. Когда партнеров у вас будет 100, я уверен, что кто-то меня сейчас слушает, хотя бы один из людей, добьется таких результатов. Эта информация будет полезна уже, да? соответственно, вам обязательно будет необходим такой инструментарий, как устав, да, вот этой организации, который как база знаний выглядит в онлайне, в облаке, к которому можно всегда обратиться, но а, он распределен по партнерам с топками вот этих вот инструкций по ведению бизнеса, где а, соответственно на каждый вопрос его по бизнесу есть ответ. Вот. Я хотел сказать то, что эта история, она очень важная, но по сути бизнеса, конечно же, действовать нужно уже сейчас. И собирать заявки, и говорить о том, что вы хотите продать свою франшизу, нужно уже сейчас, даже не имея вот этих талантов, потому что, напомню, один месяц длится сбор заявок, соответственно, принятие решений в среднем по любому виду бизнеса начинается от одного до двух месяцев, да? и у вас есть всегда три месяца для того, чтобы написать минимальный объем такой документации. Параллельно с этим, конечно же, нужно запускать создание своей торговой марки. Я хочу поблагодарить организаторов, я хочу поблагодарить своих слушателей и в завершении сказать такую историю, то, что... Необходимо обязательно думать в современных реалиях то, что мы, живя в России, общаясь сегодня на русском языке, тем не менее живем в глобальном мире и, соответственно, мы конкурентоспособны с нашими проектами во всем мире, где живет большая часть населения. В нашей стране живет всего 2% населения да, всей земли. Но те смыслы, которые мы здесь создаем и на которых нам получается получать прибыль, да, они могут быть интересны во всех странах менее развитых, чем наша страна, но которые также богаты там деньгами, так скажем, да, там кэшевые экономики, такие как Арабские Эмираты, Юго-Восточная Азия или некоторые страны Африки, поэтому обязательно создавая свою франшизу, создавайте ее дополнительно на английском языке, это открывает двери вам принципиально другой мир, там где продавать можно дороже, там где стоимость вашей компании будет существовать на основе того, что у вас есть франшиза. В России, к сожалению, Стоимость формироваться на поистечении 10 лет будет пока только на основе э, собственных точек, да, крайне редко удается кому-то оцениться, зная, что у них есть франчайзинговая сеть, это единица, да? соответственно, я буду благодарен дополнительным личным вопросам, которые вы можете задать в чате или мне индивидуально по тем контактным данным, которые уже оставлены организаторами, и хочу пожелать вам удачи в бизнесе, развития ваших проектов, масштабирования в России и в мире. Спасибо. Да, Василий, большое спасибо за выступление. Спасибо огромное, Василий. интересно всегда, познавательно и энергично. Да, здорово, и хороший контент, как всегда. Мы были очень рады вас видеть и слышать вновь. Василий, какие перспективы? Я на связи еще 5 минут, готов да. ответить на индивидуальные вопросы, которые вы можете задать в чате. И, соответственно, хотел бы обратиться к организаторам за дальнейшими инструкциями. Да, Василий, да, вас вас, слышал. Василий, слышал. Мы тут уже начали с тобой разговаривать, а ты нас не слышал. Микрофон да. забыли включить. Смотри, хотели поинтересоваться у тебя, как ты видишь вообще перспективу развития франчайзинга в России в ближайшие 3-5 лет? Соответственно, что, какие, какие цифры примерно вообще ждет рынок? Да, смотрите, российский рынок франчайзинга – это очень благодатный рынок. Нам всем повезло, что у нас есть такая огромная страна. Соответственно, да, надо быть благодарным Богу, что мы все 147 миллионов человек говорим на одном языке. У нас тепло зимой в домах, соответственно. Да? Вот. И э, франшиза, она на, на, даже на этой почве будет развиваться дальше. Э, вы, есть несколько цифр, которые ну, очевидны, да, То, что в нашей стране, на нашем портале там 800 компаний размещено. Из них амбициозных, таких живых, которые дальше будут развиваться, половина, 400, максимум 500. Соответственно, эта цифра, она должна стать легальной, зарегистрированной там в каком-то государственном реестре, это ближайшие 10 лет точно произойдет, да? и, соответственно, она должна прирасти, ну, минимум, в три раза. Мы должны понимать то, что количество нормальных франшиз в нашей стране, оно за ближайшие пять лет должно утроиться, чтобы стать хотя бы полторы тысячи, или хотя бы, ну, там, хотя бы это будет не за пять лет, но за семь или десять. Но э, это должно быть э, обогатеть да, соответственно, количество франшиз это первый тренд, который я вижу. Второй тренд это э, неотменяемый тренд, который есть во всем мире и в России. Люди стали слишком умными. Согласитесь, да, соответственно, люди не хотят просто жить в одной колее наемного сотрудника, или в одной колее топ-менеджера, или в одной колее, соответственно, предпринимателя или владельца корпорации. Все хотят быть самозанятыми людьми, экспертами, да, или развивать свои компетенции как эксперт. Вот, и вот этот тренд на фриланс, на самозанятость, он на пользу франчайзингу, да, и, соответственно, люди будут всячески искать возможность купить себе франшизу, чтобы самореализоваться как предприниматель. Этот тренд в нашей стране есть, мы в него верим, и он подкреплен там миллионами там людей, которые посещают наш портал за год. Есть ли еще вопросы? Так, ну, я смотрю от участников, пока вопросов нету, наверное, они зададут их уже в личном профиле, который мы предоставили в чате всем участникам. Василий, большое спасибо за выступление. Да, мы были безмерно благодарны за ваше участие и в очередной раз были рады вас видеть. Спасибо, спасибо, друзья. Уникальное мероприятие «Битва франшизы». Я очень рад, что есть возможность выступить. Спасибо. Будем на связи, благодарю. Да, да спасибо пока, огромное. Пока. До, До свидания.